Привет, друзья! С вами Ваш Туркованков. Сейчас я приехал в этот замечательный автосалон, чтобы приобрести для себя новый автомобиль. И все это благодаря компании Brain Balance и, и порталу Успех вместе. Все, подписали договор? Поздравляю вас, Иван Александрович, с приобретением автомобиля в Legacy. Желаю вам успешной эксплуатации. Да. Спасибо большое. Друзья, привет еще раз. На сегодняшний день могу сказать только одно. Это замечательное чувство, когда твоя жизнь меняется. Я в восторге от своего нового автомобиля. И это благодаря тому, что однажды в интернете я перешел по ссылке и увидел возможность для каждого научиться зарабатывать деньги. Как видите, я этой возможностью воспользовался и приобрел себе новый автомобиль. Если вы хотите научиться зарабатывать деньги в интернете, приобретать себе новые автомобили, путешествовать по миру, Присоединяйтесь к нашей команде «Успех вместе» и компании Brain badance Я желаю вам всем стремиться к лучшему. Действуйте, пробуйте. С вами был ваш друг Иван Вовк. Всем пока.